Так, ну что, всем привет. У нас сегодня будет с Александром совместный эфир. Тема построения команд. Жду, вот сейчас он будет присоединяться. Вы если гора не... Слышишь, говорю, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет в горе. Не вы к нам в гости, так мы к вам в Карелию а, в гости приедем. Да, да, да, что же делать? Привет, Алексей. Привет, привет. А, ну всем что, привет. да, давай тогда пообщаемся. Тема у нас сегодня с тобой: как строить команду. И знаете, как специалиста, эксперта который взрастил 250 лидеров да, в сетевом, который выстроил партнерские команды, получается, огромные. И, наверное, что-то у тебя есть такое в твоем подходе, в твоем представлении, какие-то ключевые идеи, которые позволяют добиваться этого результата. Вот Я 13 лет занимаюсь продажами. По сути, продажи – это донесение другим людям идей, так, чтобы они это восприняли, взяли, вдохновились, собрались вокруг какой-то идеи. Да и вовлечение в эту идею людей. Наверное, ты крутой продавец, получается, потому что ты знаешь, как строить команда, как вовлекать людей в идеи, а, вот, так, чтобы но... эти идеи да, длительный вре период времени держались в голове. И да, длительный... Длительное время – это ключевой момент, но насчет того, что я крутой продавец, это точно, э, точно не про меня. То есть я скорее больше э, такой хороший друг на длительную дистанцию, потому что очень у многих людей Совершенно э, хорошо получается, великолепно продавать, и на этом все. И, знаешь, есть такие люди, у которых получается хорошо только первое впечатление, на этом все заканчивается. Иногда, э, занимаясь продажами, человек хорошо осваивает техники, понравится техники, подстроится техники, продать, закрыть сделку. Вот. А самый ключевой момент в построении команд э, – это э, то, что дальше. Что дальше, что э, идет после первых отношений. То есть очень важный момент, это не короткая дистанция, а длинная с человеком, да. Вот, и поэтому тут, тут включаются уже не техники продаж, а техники поддержки. Вот, и не сам лично я строил команду в 250 человек, безусловно. Это я делал а, свои первые линии, да, сильными людьми своей команды, которых, в общем-то, у меня была задачка найти, да? а, Привет всем, кто ко мне присоединяется. Вот, и... Хочу сказать, что основной принцип вообще построения команд – это э, задача иметь сделать ее большую. Да? Большую команду можно построить только, э, только при условии, если мы будем работать с людьми более или менее сильными. Вот. А тут включает иногда у некоторых людей включается такая болячка, которая называется «я лучший», вот. и вокруг меня никто не будет лучше. Вот. И поэтому многие сетевики не могут построить команду никогда. И Если они ее строят, они ее ломают. Вот, потому что многие саботируют свой успех. У них хорошо получается понравиться, что-то там кого-то зацепить, очаровать своим бизнес-предложением. То есть, нет, многих знают сетевиков, и а, у них получается великолепная презентация, и на этом все. То есть за ними идут люди, а потом в них через время разочаровываются. То есть поработав с некоторыми людьми года-два, люди понимают, что не с ним, я больше на одном поле. Вот этот очень важный момент, то есть это длинная дистанция. А mm -hmm. Вот отсюда... Отсюда совершенно меняется подход даже на первой встрече. То есть тут вот это соблазняшки, мотивашки, они, может быть, даже и не очень-то полезны. Вот так вот. Слушай, ну, интересные ключевые идеи, даешь, конечно. Друг на длинной дистанции, я уже запомнил этот момент. И а другой подход а, на первой Первой встречи. А также, что сделать так, чтобы люди в тебе не разочаровались. Расскажи мне, пожалуйста, два слова для подписчиков моих, которые смотрят, которые тебя не знают. Расскажи про себя, хорошо? Представься, пожалуйста. Хм -хм. А, простой человек. Я не тренер, не коуч. У меня это. Я хотел когда-то коучествовать, да, скажем так, тренировать, но. Понимаю, что это такая большая работа, что ее просто не потяну. Вот. То есть у меня получается заниматься только своей командой. Потому что на другое время как-то вот даже мои SMM-специалисты меня пинают, заставляют делать ролики и так далее. Я понимаю, что просто меня, меня на, этого иногда, на это иногда не хватает. Вот. В целом занимаюсь я сетевым маркетингом уже 17 лет. То есть 18 лет. мне сейчас 36. В 18 лет я попал в бизнес. Значит, и мне он понравился, да, сетевой маркетинг меня захватил. У меня было три не очень, не очень я считаю, удачных сетевых компаний, да, в которых я вписался, вот, это было за первые два года. И потом я уже думал уходить из этого бизнеса, потому что, ну, уходить я думал много раз, но, в общем-то, э, если дело не идет, проще уйти, уж заняться чем-то, где, где состоишь. Потому что для мужчины, я думаю, что это очень важный момент, состоять, освоить профессию, какое-то ремесло, да, какой то ну, быть в каком-то деле ценным, нужным, востребованным, ну и еще желательно бы оплачиваемым, да? потому что просто ценным нужно, ведь в наше время а, семью не прокормишь, да. Вот, и а, выбрал себе компанию, компанию выбрал на длинную дистанцию, вот, на моих глазах а, в первых двух компаниях многие люди, харизматичные, яркие, классные, росли как грибы, а я себя чувствовал как, ну, как отстой, то есть вот Уставал, отставал. У меня не получалось приглашать людей. Я если приглашал, они приходили, уходили. Вот. Они вдохновлялись, какое-то время работали, потом бросали. Вот. А потом еще компанию умудрились закрываться, да, с которым я работал. То есть, как-то так, то есть и компания неудачная, и я, в общем-то, не сакр. То есть такой был момент. И, и, и как наставник не очень. И еще и компанию такую предлагаю людям, которая потом закроется. То есть такого момента, конечно, ну, это, это не, было бы неудачно в тот момент ко мне приходить как к наставнику. То есть это было неудачное время, но, в общем-то, я в тот момент и не успел построить сеть. Но планы состояться были, да, в, в этом бизнесе, в сетевом, выстроить команду, потому что я много читал а, литературу на эту тему, и я понимал, что я не магнит. Вот есть люди, знаешь, магниты такие, которые, вот они в любое дело приходят, у них тут джжж, выстрел. То есть они вокруг них люди собираются, они такие зажигательные, у них все прет. У меня вот совершенно не так. То есть мне приходится проделать столько работы, чтобы хоть что-то получилось. Поэтому ну, есть неосознанное, да, неосознанный момент, когда получается, а есть осознанный. Вот у меня он осознанный, и еще и долго при этом не получается. Ну, такое как бы вот по жизни, да? Вот. И начав строить команду ну, в компании, с которой я работаю, да, я работаю с NSP, я начал приглашать людей, освоил методики, перестроился на, на этот бренд, на эту компанию, вот. и начал приглашать людей, которые подходят для меня, для этого бизнеса, и рассматривал отношения только в длинную дистанцию, только в длинную. Вот, таким образом появились люди, с которыми мы вместе выросли, да, которых первое время приходилось тренировать больше, потому что у меня навыки были уже за два года там натоптанные, там, вот, они быстро, быстро впитывали, вот, и люди очень сильные, хорошо выросли. То есть, вот, примерно это так произошло. Да, вот, получается, 15 лет я в одной сетевой компании, вот, глубокая, хорошая организация, кстати, вот один из городов, который, в которых у меня хорошая организация, это Петрозаводск, Карелия, ну и вообще по Карелии, хорошие группы. Mm -hmm. вот, я в целом занимаюсь а, их развитием, то есть моя основная 15... задача. 15 лет ты имеешь в виду уже в и ты 15 лет? Да, 15... в одной компании, да. Нет, 15 лет в одной компании, да, 17 лет в сетевом и 15 лет в NSP. Да, то есть это такой. Для меня бренд, который... Ты, ты такой именно устойчивый в этом вопросе. А на кой чек ты вышел, если не секрет, скажи мне? А я не, не, не обсуждаю это вообще как-то у нас не Чеки в... не не обсуждают? Ну, да? вообще, почему-то, да. То есть как-то как так. Не знаю почему, ну, но в НСП вообще, ну. вот я с первого дня никогда не мог ни у кого из топов <свят>, узнать, сколько у них чеков. Ну, такая так, культура. Такая... Нет, в разные компании, знаешь, да, некоторые делятся... Да, да, да, да. да, да. Хорошо... А сколько у тебя сейчас структура в команде? Сколько команды, допустим, ориентируют? Тысяча пятнадцать. Тысяча пятнадцать человек. Да? Это за какой период времени ты вышел на пятнадцать тысяч? Ну вот, за все пятнадцать лет. По тысячам годов. Тысяча, тысяча по тысячам годов. Ну там, конечно, не так. Конечно, не так да. нет, Хотя первый не год будет. у меня было там семьсот человек, потом рост был еще тысячу, а потом рост был не, не такой равномерный, он так. Рост вообще в сети он, он как... как в больнице. Ну, вот Да-да-да, выросла в такой момент. Слушай, ну расскажи тогда, давай тогда следующий вопрос, смотри. Ну, я со своей стороны для твоих подписчиков тоже скажу. Я тренер, 13 лет практикую тренинги по продажам, провожу 700 компаний-клиентов, 7000 участников тренингов где-то прошли обучение, то есть тоже колоссальный опыт в 50 нишах в разных. Вот, и Сейчас у меня онлайн-тренажерка, где-то 120 человек каждое утро вечер занимаются, тренируют навыки продаж со всего мира в онлайн. А вот это то, чем я занимаюсь. Международный университет продаж, у меня опять тренеров еще есть в моем международном университете, которые со мной тренируют навыки продаж. Команда. Моя Твоя команда. Да, ну и в команде у меня тоже партнерки, где-то около 900, наверное, человек зарегистрировано, из них активно где-то 120-130, наверное, это за три месяца. То есть вот я стартанул как раз пик карантина проект «Онлайн-тренажерка» запустил И сейчас вот некое такое сообщество у нас, которое активно развивается, чемпионов продаж. Слушай, а вот э, давай поговорим про... Я на себе четко понимаю, что ты прям вот когда говоришь о том, что человек, который зажигается и потом типа это, а потом оно разваливается и саботирует, это прям про меня, который был чуть раньше, когда, знаешь, я не был настолько устойчив в каких-то своих действиях. Это было более поверхностно, на каком-то вау внешнем эффекте, без какой-то глубинной осознания, знаешь, этого момента. Да, с желанием смотреть заработать денег, но без какой-то глубокой идеи причастности, без ощущения, что ты пришел в этот бизнес там, в сетевой на какой-то длительный срок, не, не просто побыть чуть-чуть, да, и э, отсутствие понимания, что тебе не все нужны в процессе там, приема людей. Это ключевой есть... момент. Да, это ключевой момент. Да распыление какое-то, знаешь, там на 25 вариаций там. Ну, дело не, не то, что приносят деньги, не то, что ведет к долгосрочным перспективам, отсутствие обучения своей команды. Я все это внутренне прошел, как бы вот эти моменты. Поэтому хотелось бы, чтобы ты вот поделился своим представлением. Вот первая встреча, как ты понимаешь, человек на длинную дистанцию или человек, ну, типа, не подходит, и твоя система, короче, вот первая встреча, если мы говорим, это тройная встреча у тебя вообще, это твои люди приглашают тебя или это… Да своего... часто, конечно, мои люди ко мне приглашают. Сейчас у меня в первой линии работают активно в команде люди, которые ко мне ну, приглашают людей, и я помогаю им их рекрутировать, да, пригласить команду. Точно так же помогаю людям завести клиентов. Потому что я клиентоориентированный человек, я считаю, что в нашем бизнесе имеет место, большое место, да, очень жирное место быть просто клиентом. Людям, которые могут любить продукты, а мы им через продукт полезны. Что там, кардицепс, они... у вас, кардицепс у вас нормальный? Там, крутой. Кардицепс. Да. Да? Круто. Да? Да. Может, вот как раз я, может, клиентов стану. Да, вот, кстати, в аптечках я его потребляю, потому что сейчас да, хорошее ну... время, яркое время его потреблять. Для Это... Да, да, да, да. да. Я тебе сейчас творишь, потом еще порекомендую продукты, которые могут э, наполнить да. Да, энергией. Вот. В целом, первая встреча, основная фишка людей, которых я стараюсь, э, ну, как тебе сказать, деликатно э, э, не рваться, брать в команду, это презентаторы. Такие люди, ага. которые очень хорошо рассказывают о себе. Потому что есть люди, которые, знаешь, внешняя картинка, то есть, ну, вроде мужчина, вроде причесанный, галстук одел, рубашку одел, вот, вроде эффективный, такой красавчик. Ну, я условно говорю, это может быть и женщина, да, и какие-то вещи может красиво философски рассказать. Но вот по жизни пустота, да, то есть вот кроме красивых слов, да, очень часто я слышу реально пустоты, пустоты в людях, и когда я вижу вот этот вот муляж, муляж, да, то есть я человек, ну, Стараюсь деликатно, да, потому что все-таки длительное отношение, задача, да, человек может измениться в, в, в этой жизни, да, и мы ему можем дать эту возможность. Вот, а мы человек, ну, человеку даю понять, что, слушай, ну, ты в профессии-то в какой-нибудь стал виртуозом, да, ну, не то, чтобы хотя бы профессионалом. Если нет, давай, вот, есть тема, в которой ты можешь освоиться, да? то есть сейчас мне твой випендреж не нужен, потому что, в принципе, я его не куплю, я, ну, мне, мне не надо, я тебе не плачу за, за, твои, за твою красивую картинку, да, я людей э, оцениваю только по действиям. И то, не, не то, чтобы мне нравится, мне не надо, чтобы ты мне нравился, да, нам вместе работать, но, может, другую первое время вообще не сильно нравится. Это, кстати, важный момент, потому что многие хотят пытаться так вот очаровать потенциальную команду, ну, то есть, наверное, ты тоже, да, видел таких, у которых получается так хорошо, ярко себя преподнести, заблазнить, очаровать, но длинная работа, совместная, она показывает все э, косяки, Первой презентации. Потому что самое важное – это соответствовать тому, что ты о себе рассказал. Самое важное. Потому что люди сейчас в свободное время, увидев кто-то на самом деле, от тебя уходят и счастливы, что убежали. Это происходит вот сплошь и рядом. Поэтому а, моя задача – заземлить а, тех, кто сильно, как говорится, понтовый, вот. И наделить силы тех, кто с задатками. То есть люди, которые действительно чего-то хотят, они могут иметь а, очень скромную внешность, они могут им, может быть, лет немало, да? им может быть лет очень мало, они могут иметь там косые глаза, а, несвязанную речь, а, они могут быть инвалидами, они могут быть, а, иметь не, не очень престижную работу. Но я чувствую, что человек очень рвется, да, и я это смотрю, не, ну, не на первой встрече, а, а по выполнению заданий после первой встречи. То есть я смотрю, насколько человек реагирует на предложение, которое я ему делаю, да, и смотрю, насколько он увлекается, насколько ему это нравится, и моя задача просто поддержать это увлечение, потому что есть вот эта, знаешь, опасность, которая называется «единственная зажигалка». А, ну, это, похоже, работа с вот склоном, который подкручивает тарелочки, вот ты... Допустим, вот, ну, допустим, клоун я, ей <смех> там накрутил несколько тарелочек, поставил их на эти, на, на палочки, да, и бегаешь, подкручиваешь их, чтобы они все время вертелись. И будешь так всю жизнь делать с этими людьми. То есть, если ты их зажег, заставил крутиться, ты будешь этим заниматься всю, всю оставшуюся жизнь. Как только ты перестанешь их крутить, они сразу бутыкс и в щепки, да. Вот, и для того, чтобы таки, так, такой работой не заниматься, а, нам важно... Изначально э, подбирать в команду людей, которые могут крутиться сами. Вот фишка. Вот эта mm -hmm. фишка построения большой глубины. Потому что у многих людей получается хорошо зажечь, впечатлить, соблазнить, презентовать. Они ярко доносят. Они такие прям офигенные презентации. Вот буквально сегодня у меня была такая встреча женщина настолько яркий презентатор, что у меня даже слов не было отреагировать. Я задавал какие-то вопросы технические, там количество людей там, в команде, там, ну, там опыт раньше и так далее. А я понимаю, что у человека обалденные навыки продаж. А именно продажи себя, продажи бизнеса, зажигание людей. Но, не, но не, это не длинная дистанция, это короткая. Вот, Поэтому в моей, в моей э, системе работы скорее больше оценка. Кастинг оценка, тестирование человека, да, и введение человека в систему, в команду под, под наши общие правила работы, да, потому что задача быть эффективным не только, не только для своей команды, но и для других, да, наполнять uh, других людей силой или хотя бы им не мешаться работать, потому что uh, есть такая фраза, может быть, uh, столкнешься, лидеры, они как пауки в банке. Если у тебя несколько лидеров, они как пауки в банке. Если их вместе в одну банку посадить, они начинают друг друга жрать. Вот. И они, если сильные, им нужны вот помочь каждому быть эффективным отдельно. Вот. И это, тут, конечно, навыки продаж они вообще это, это не, не в ту степь. Да? То есть, это, тут нужна навык работы именно с командой. То есть, это отдельная тема, которую нужно осваивать. Но я думаю, что я с радостью, когда мы будем там плотнее общаться, там с тобой более плотно поделюсь этой вещью, ты со мной навыками продаж, потому что я с радостью бы эту тему освоил. У меня с продажами вообще-то уговаст. Нет, на самом деле, то есть у меня получается хорошо как бы наполнять силой тех, кто появился в команде, да, каким-то путем, да, а вот у тебя хорошо получается продавать. То есть может быть я какие-то вещи с удовольствием ну, действительно, потому что у меня в этом смысле дырка да, в продажах. Ну, вот, вот такая вот да, фишка. Ну, хорошо. Вот ты говоришь, тот, кто крутился бы, и кто имеет внутреннее зажигание, кто способен создавать и раскручивать как бы, этот огонь вокруг себя и как-то транслировать это и в глубину, и быть устойчивым в этом вопросе, и в глубину вот это выстраивать. А как ты определяешь этот корень, что он есть либо нет? Совместно действия. Через совместное, совместное действие его вовлеченность в процедуру процесса, то есть насколько он идет как бы методично по Абсолютно. Абсолютно процессу. Точно. Да, методично а. или не методично, самое главное, чтобы он шел в этом направлении. И задача его а. поддерживать, потому что, ну, грубо говоря, он, ну, я тренер, я его направляю в какую сторону идти. Методом действия. Короче, методом действия. Ты говоришь, давай совместно. поплывем. И он плывет, да, вот. да, Да, плывет, либо не плывет. Либо а, подплыл, и типа уплыл. Но да. если он тонет, моя задача его выдернуть, сказать, так, плывем по-другому. Вот так а сколько времени даешь человеку, вот, на, по ощущениям, вот, сколько времени для ключевой, проявления? Ключевой вопрос, правильный. Я ему даю любое количество времени. То есть человек, mm -hmm, который пришел ко мне в команду, может проснуться через 10 лет. Я mm -hmm. даю это время. И я считаю, что это вот моя фишка, да? почему, почему у меня люди со мной в команде остаются. Потому что я их не напрягаю на начале. Вот, а Даю возможность проснуться через какое-то время, потому что очень часто оказываешь... создаешь поле, которое органически взращивает лидеров, которые как бы не искусственно раскрученные, да, а внутренне органические они да. готовы. Да. То есть, это некая работа фермера. Короче, ты занимаешься Фермер. выращиванием, удобрением поля и выращиванием урожая, да, соответственно, в долгосрочную. Рассматривая каждого человека, как некое семя, которое поливая, оно зайдет и даст свои плоды, если оно живое, правильно? То есть если а у есть жизнь. Да, ну если соответ... зажечь, можно я да, скажу просто в, вовремя, да? Если человека зажечь до того, как он созрел, а это делают многие сетевики, у которых все вау, Ааа! вот так вот все, кипяток всегда. Они зажигают и тех, кто не готов. Но эти, эти зажженные умудряются заработать и бросить. Они даже умудряются сеть построить в 500, даже в 1000 человек. Потом бросают дело, и для них абсолютно ничего страшного бросить дело. Вот если можешь посмотреть по сетевым компаниям, там один из ярких вот примеров недавно НЛ, да, вот сетевая компания хорошая, да. Взлет был сумасшедший, и потом огромное количество людей бросило это дело и начали работать в других сферах. То есть зажигание было настолько сильнее, чем отбор что просадка была просто колоссальная. То есть там, ну, в процентовке это просто, ну, кровоподобие. Не стабилизировались они, короче. Они как бы на волне, получается, вышли, да, стабилизация, типа у них не было стека стабилизации. Так очень у многих компаний, особенно дикорастущих, быстрорастущих сейчас. И многие не mm -hmm. понимают, что происходит, и у них все растет. А вот этот момент, неосознанный рост, он на самом деле очень опасен. То есть более осознанный такой здоровый рост, он продолжится в любые времена, когда начинается кризис, все осыпались, некоторые продолжают расти. В чем вопрос? Изначальная другая закладка фундамента. Ну да, то есть получается там идет изобилие, резкий рывок. А потом не могут удержаться на уровне изобилия, потому что по разным причинам методология обучения зрелости и так далее, то есть получается нет. И падают также вниз, и не, а не понимают, почему упали. Да, а получается, если в нормальном режиме, то есть слегка, с небольшим наклоном вперед, вверх расти, да, то тогда ты успеваешь стабилизироваться, закрепиться, закрепиться, тылы подтягиваются, у тебя как бы система опора-опора, и ты, получается, развиваешься. То есть это некий органический, опять-таки, мы приходим, рост естественный, как... то есть поэтапный, постепенный. Да. Он, он органический, конечно, мы э, все-таки вдохновляем людей, на, на какие-то достижения, ну, не скучно, безусловно. Не, не, не скучно у вас, я, я, то ну, не то, что вы с грустными лицами говорите, мы там да, через 10 лет с вами получим как первый доход. Да, безусловно. То есть э, жизнь там, со мной в команде – это приключения. То есть это путешествия, а. которые мы совместно делаем, это вылазки, они не только о бизнесе, они в том числе и о приятном времяпровождении. И вот сегодня у нас вылазка была, она, в принципе, была не о бизнесе, да, и небольшое количество людей, но мы людей наполнили. То есть была задача наполнить людей вот какими-то впечатлениями. И вот эти впечатления они сохраняют людей. Это, это маленькая часть то, ну, как бы, того, что сохраняет людей в системе. Потому что, смотри, если на начальном этапе их зажечь, сохранить вот этот, знаешь, искру очень сложно. Сохранить свечу несложно, сохранить э, горящий уголек это нормально, а вот сохранить вспышку это невозможно. Поэтому, кто пришел на вспышку, их потом не сохранить, ну ничем, потому что ему уже все скучно, по сравнению с той вспышкой, которая была изначально. То есть, грубо говоря, там это как влюбленность, да, там первые два месяца влюбленность у многих людей, а потом через два месяца ой, господи, а у него ноги воняют, да, там, а она готовить не умеет, что-нибудь -то что -то еще там, она еще ворчит, ну, то есть э, uh -huh. вот у многих людей облом идет после после вспышки вот то есть принцип первый убрать вспышки из презентации особенно сказки о деньгах это, это то что нужно убрать уже красивая сказка о том как все быстро зарабатывают это зло потому что большинство людей в сетевом маркетинге зарабатывать не будет вот, вот такой факт да то есть 9 из 10 уйдут и нужно хотя бы часть из них сохранить на что-то на какие-то ценности эти ценности не связанные с деньгами на ценности, которые связаны с какими-то другими плюшками, которые, которыми ты, как лидер, как э, наставник, можешь наполнить команду. Ты – команда, компания. да. То есть, когда вот этими вещами наполняешь, то получается очень э, такой крутой, э, действительно, вот э, атмосфера для роста, атмосфера для сохранения, место, куда приятно вернуться. И все, и люди возвращаются, и они просыпаются, и проходит время, там вот сегодня я встречался со своим лидером, у меня в первом поколении есть лидер, которого мы не виделись уже пять лет. Она в команде работает, давай э, делает, а мы не виделись пять лет. Вот сегодня увиделись там впервые. Да, то есть просто давно не виделись. Она там э, по-своему как-то работает. Но это же не мешает э, мне получать прибыль и ей. Но при этом мы, мы все пять лет, ну, нормальных там, все эти там, десять лет сколько мы работаем, в хороших отношениях. Ну, таких нормальных, здоровых там, не то, что друзья обнимаемся там и так далее. Вот, поэтому... Принцип, принцип должен быть, ну, такой. Более здоровое отношение к своим людям. Не выжигательное. А у некоторых людей, особенно стартаперов, у них нет понимания этого. У них получается зажечь. Вот. Поэтому я, я не очень люблю эти подходы. Понимаешь, то есть для меня вот выжигание поля, любыми путями это вот не совсем моя. Ну то есть. На, на эту тему, знаешь, мне метафора пришла, что есть же общение, а есть отношения. Чем различается общение и отношения? Это как э, дом, можно представить, есть этажи. Отношения это уровни этажей, на которые вы поднимаетесь. А общение это лесенка. По которой вы поднимаетесь на следующий этаж. На нем закрепляетесь, а уровни это ваш уровни договоренности, которые вы выстраиваете. То есть, ну, пол это договоренности, да? Потом uh -huh. вы переходите на следующий уровень, следующий. А если нарушили договоренности, падаете куда-то на, на это, и можно провалиться в подвал. То есть отношения высокие, отношения низкие, да. Скажите, uh -huh, пожалуйста, да. вот у тебя договоренности, система договоренности с твоими людьми она какая-то базисная изначально выстраивается, то есть ты выстраиваешь какие-то ключевые договоренности на старте сотрудничества, типа друг, мы с тобой договоримся, мы с тобой в течение там, пяти лет будем честны друг по отношению к другу. Ну, например, да? какие у тебя базовые договоренности, позволяющие системно развивать команду, и на которые ты опираешься вот, в взаимодействии внутри команды? Ну, я эти договоренности выстраиваю с человеком не сразу. Мне нужно сначала с ним поработать, посмотреть уровень его корректности, да, насколько человек вообще корректен к другим людям, ко мне, да, насколько он меня готов правильно эксплуатировать, да, насколько он меня там а, как-то как использует, да, то есть, ну, грубо говоря, как наставника для построения команды. И мы в процессе выстраиваем договоренности, как должно быть. Потому что с разными людьми, Понятно, принципы похожие, но с разными людьми скорость появления договоренностей, требования к отношениям, требования к бизнесу, оно по-разному выстраивается. То есть я не могу сказать одному человеку, там, сколько мы будем работать и в каких мы будем отношениях с сегодняшнего дня. Потому что некоторые люди не готовы, а некоторые готовы сразу. То есть вот те, кто готов сразу, мы проговариваем, как мы движемся. Потому что люди приходят с, разный, с разным уровнем готовности к, к такой командной работе. И им нужно созреть. Может быть, к какой-то моей строгости созреть. Кому-то к моей мягкости созреть. Потому что некоторые привыкли, что их дрессируют как вшивых котов. То есть, вот, я понимаю, что ко мне пришел человек один и говорит, Алексей, требуй с меня это, давай я тебе буду отчитываться там, и, так далее, и так далее. А я говорю... «Слушай, можно я не буду? Я вот не в военной системе, я, можно я не буду? Это не моя работа. Но если ты хочешь, ты отчитывайся, да, но я не буду с тебя требовать, чтобы ты там мне то-то, э, то-то, то-то делал. Просто не хочу. Поэтому э, у меня не административные, э, не административные методики». Угу. А скажи, пожалуйста, вот э, если говорить про… Э, забыл вопрос, хотел спросить и забыл, короче. Ты сказал не административные методики. Я этот момент упустил. Сейчас потерял мысль. Хотел что, что хотел спросить, хотел спросить. А, твой вот, вспомнил. Опиши вот идеальная система работы твоя. Вот скажи, пожалуйста, как вот ты бы, как ты выстраиваешь взаимодействие с командой? То есть вот типичный твой день. Ты говоришь, у меня там расписано все и так далее. Вот что ты конкретно делаешь сейчас на своем уровне взаимодействия с командой, да, для того, чтобы ее сохранять, создавать, развивать, поддерживать, вот в рамках, допустим, дня типичного твоего, в рамках недели, да, допустим, вот опиши, типичный что ты день. Типичный да. день, это мои новички, да, тех, кого я веду, меня эксплуатируют, как наставника. Они меня эксплуатируют, приводя ко мне людей на встречи, и я провожу за них эти встречи, они у меня учатся, это типичный мой день. Вот. Чем больше у меня хороших новичков, тем больше у меня таких встреч. Сколько у меня их будет, мне все равно. Хоть 20, хоть 30 в день. То есть я помогаю тем, кто сейчас готов расти. Вот. В целом лидеры, которых я ну, вырастил уже, то есть они не сильно нуждаются в моем внимании. То есть они уже настолько выросли, что в общем -то, многие переросли по навыкам. Да? То есть я, в общем-то, за это их очень уважаю. Uh, действительно, то есть люди имеют, имеют, имеют такое замечательное свойство перерастать наставника. Да? Надо их, uh, им просто не мешать при этом, да, поддерживать да, их, uh, их силу. Да? Uh, это, кстати, очень важный момент. То есть, когда люди с задатками выросли, в этот момент не конкурировать. То есть, не мешаться своим людям тоже, потому что это у многих людей не получается. Вот. Соответственно, те, кто новички, до этапа, когда они созрели самостоятельно уже вести свою команду, я их веду. Вот до талого. Вот сколько это бы не требовалось. И по времени у меня основная просто моя деятельность – это там, два раза в неделю это вебинары, которые мы проводим для команды. И основное – это просто совместные встречи с моими людьми, с которыми у меня планы, с которыми у меня составление списков, с которыми у меня составление таких вещей, как описание разговора. То есть, например, ну, мы очень качественно готовимся к разговорам с людьми и... Ну, человека, допустим, мы зовем в бизнес, там, или на продукт, и потом обсуждаем, какие у нас были дырки в разговоре, ну, то есть, где были косяки. И человек, который хорошо растет, он мне сам рассказывает, что он услышал, что он знает. То есть, моя задача сделать так, чтобы человек сам понимал вообще процессы, которые происходят. И все, он тогда очень круто растет. Ну а ты, смотри, то есть получается два раза работа с вебинары, с командой проведения, а остальное время ты все работаешь только с первой лиги, правильно? То есть ты не, ты, например получается, те, ну то есть, с теми людьми, которые тебе при Сейчас, извините, пожалуйста. С новичками, имеется в виду, это те, которых ты сам приглашаешь, и которые приглашают к тебе людей. Правильно получается? То есть ты продолжаешь это... рекрутинг самостоятельно? Я продолжаю, да-да-да. У меня еще не последняя квалификация в компании, поэтому я еще занимаюсь рекрутингом, и мне это в принципе нравится. Вот, хотя mm -hmm. ну, конечно, чем выше этап ну, квалификации, тем, тем ленивее это делать. Вот. Но в целом у меня есть новички, которых, которым я, которых я пригласил, а есть новички, которые из глубины попросились ко мне, потому что у них, например, недостаточно силы наставника. Потому что бывает так, что я пригласил кого-то, кто клиент, а этот клиент кого-то пригласил, кто не клиента решил строить бизнес. И моя задача этого бизнес-ориентированного человека даже под клиентом вырастить в лидеры. Потому что если он попросился, да. Поэтому работаю с глубиной, безусловно, на любое поколение. То есть, даже если человек там, в 12-м поколении, моя задача помочь ему, потому что. Чем глубже корни, тем крепче дерево растет. Ну, как бы логично. да. Поэтому моя задача помочь любому, но просто не все, ну, не так, что меня... Ну, то есть, вот, допустим, это, кстати, к вопросу предыдущему твоему. У меня был случай, когда в команде человек, который мне позвонил там 30 минут, что-то у он меня выяснял, потом ко мне людей не очень качественных приводил, которым, ну, не давал информацию, или которым вообще не давал никакой информации, никак не готовил их на встречи со мной. То есть я вижу, что человек не делает свою работу и не меняется. То есть mm -hmm. он там, мы провели там 5-7 встреч, я ему даю рекомендации, ну, в какую сторону меняться, в какую сторону улучшаться. А человек делает то же самое. Я говорю, слушай, давай без обид, проводи встречи сам. Вот ты молодец, ты встречи как-то назначаешь, такие встречи такого качества, как ты, мне назначаешь, проводи сам, ты с ними сам разберешься. Потому что мне это не надо. Вот это вот мышиная возня. То есть, если ты готов перестроиться под ту модель, а, ну, которую я тебе рекомендую, а, у тебя будут появляться люди в команде. Если ты не готов, не отвлекай меня, потому что у меня есть кем заниматься. То есть, ну, задача же не только в жизни работать, да? У меня двое детей, понятно, что можно с ними погулять там на детской площадке. Ну, то есть, как бы, есть поприятнее занятие, чем возюкаться с неэффективными людьми, которые и не хотят стать эффективными. Вот-вот как бы, какой принцип, да? То есть нет, это, нет, это мое нет. тестирование в процессе. Слушай, а вот э, если говорить про вопрос обучения, то чему ты учишь в первую очередь вот людей, которые к тебе приходят, и своих лидеров, которые начинают сами? То есть если говорить про команду, то в моем представлении это вопрос обучения во многом, да? вопрос единого какого-то обра образовательного механизма. То есть у тебя как-то там система своя выработалась, у тебя в компании есть стандартизированная система, как-то ты, вот, ну то есть что у тебя с этим вопросом? Но я использую методики, которые, с которыми мы договорились с, со спонсорской линией. Это система нашей команды. То есть у нас есть общие мероприятия, как, ну, которыми мы работаем. Вот. Если мы говорим о том, чему я лично учу, я учу навыкам построения команды и работы с клиентами. Именно навыкам. Потому что в процессе э, совместного общения они уже сами занимаются личностным развитием. То есть, да, направить мышление в позитивное русло, да, потому что очень важно, если у человека не позитивное мышление, у него, ну, будет сложно, да, ему будет сложнее, поэтому моя задача его развивать. Чтобы люди, люди, ну, как бы развивая мозги своей первой линии, ну, и вообще в целом команды, а люди, ну, больше видят, больше видят, больше разрешают себе, а, наверное, больше как-то открываются к бизнесу, вот, а научить нужно навыкам построения команды работы с клиентом. То есть а вот какие это... навыки? Ну, это... навык, навык сохранять отношения с клиентом, навык найти клиента, навык помочь составить под него там, программы по продукту. То есть это нужно все равно делать специалисту, потому что ну, у нас тема. Бада, тема нутрициологии. Это очень крутая тема, и очень много сейчас псевдоспециалистов в этой области. Моя задача, чтобы моя команда была крутыми специалистами. Потому что если они не крутые специалисты, они не могут конкурировать на рынке с, я не знаю, с Гринвэем, с Амвэем, с NL. То есть моя задача, чтобы они были круче по мозгам. Поэтому, соответственно, есть навыки работы с клиентом особенные, да? Особенная забота, особенные знания про своих людей. Это, это должно быть фишкой именно качества работы с людьми. Потому что есть люди, которые в команду приходят, ну, в мою команду потреблять продукт. У них денег больше, чем у топа сетевой компании во много раз. У них свои предприятие, своя фирма. Их кризис не коснулся. Такие люди есть. Если мы их будем в сетевой агитировать за светлое будущее, они нас пошлют куда подальше. Наша задача сделать с ними общение таким, чтобы их оно наполняло, и они могли пользоваться нашим продуктом и быть им полезным. Потому что в сетевой некоторых мы не заманим. Мы столько испортим с ними отношения, потому что для них это унизительно. Ну, им вот такой чудной вид деятельности, но не нравится. Ну, что сетевой, там, какая-то, ну, сетевуха. Поэтому с такими людьми нужно выстраивать клиентские, консультантские взаимоотношения. Второй момент – навыки построения команды. Это навыки выбирать людей, навыки искать людей, навыки телефонных звонков, навык проводить вторую встречу, навык выстраивать отношения. То есть это такие ключевые вещи. Да, потому что... Ну и, собственно говоря, быть в определенном темпе. Да, когда человек хоть движется в каком-то темпе, то ну, у него получается постоянно. Как есть притча, там идет по, по, ну, по лесу молодой человек, и навстречу идет монах. И он спрашивает монаха, скажи, пожалуйста, монах, сколько мне идти до монастыря? Монах говорит, тебе в ту сторону идти. Ты мне скажи, сколько идти? Говорит, мне когда время надо знать, сколько мне идти, я как бы там голодный и так далее, иди в ту сторону. И он идет, пошел, думает, ну, монах ненормальный, да. И он сделал там несколько шагов и в спину ему кричит, ну, говорит монах, с той скоростью, с которой ты пошел, тебе идти дня два. То есть, понимаешь, да, то есть моя задача, в том числе, оценить скорость человека и дать ему трезвое, трезвую оценку его эффективности, чтобы человек не не был в ложных ожиданиях, потому что люди иногда приходят и ожидают, что они заработают миллион, а они его недостойны. Они не идут к нему с той скоростью, с которой, ну, с которой нужно идти к миллиону. Ну, то есть, они идут в 10 раз медленнее. Поэтому их, им нужно их нужно протрезветь, да, убрать вот эти вот такие розовые очки и, соответственно, двигаться в нормальном темпе к своим целям и мечтам. Ну, то есть, это вот такова задача. То есть, это тоже да, тоже, тоже работа. Скорость, я когда-то определение для себя тоже понял, что скорость бизнеса – это количество полезных действий за единицу времени, да. которые совершаются у тебя в команде. То есть, если у тебя в команде, например, одновременно проводится там тысяча тройных встреч, например, да, то ты очень близок к миллиону или там, десяти миллионов, не знаю, там зависит от маркет-плана, да. А если у тебя пять проводятся, то ты, вот, ты на телеге едешь, у тебя очень медленный темп. То -то да -да -да -да -да. получается, да. и когда ты создаешь темп, ты же создаешь, получается, все равно некий темп людям, да, когда они заходят в команду. Какой ты им темп задаешь, чтобы они и не сгорели, и при этом, чтобы вот. на третью дистанцию... Пожалуйста. Александр, вопрос очень крутой. Какой я задаю темп? Я задаю темп, который их приведет к навыкам. А потом они выбирают темп сами, потому что, что навык человек? сначала, да, они навык должны получить, например, проводить встречи, чтобы они все-таки превращались люди в клиентов и в партнеров. Когда человек навыки получил, например, там, несколько встреч в день проводить, он понимает хотя бы, как их проводить. И даже если он будет проводить по две встречи в неделю, он потом будет эффективен много лет и будет хорошо зарабатывать. Потому что некоторые идут с тем темпом быстрым каким-то диким, и если я попытаюсь темп сохранить, они уйдут из бизнеса. То есть люди выгорают, да, mm -hmm. то есть люди иногда выгорают до того, как у них начало получаться. А у них бы получилось, но спустя год или полгода такого темпа, и получилось бы очень круто. Но они просто физически, вот они не тянут. И моя задача сделать так, чтобы когда они э, ну, как бы, ну, приобрели навыки, выбрать темп, при котором они могут двигаться, не уставая. Тогда они могут, если ты идешь спокойным шагом, ты можешь пройти, там, я не знаю, сотню километров. А когда ты бежишь со всей дури, ты пробежишь километр, будешь лежать потом и будешь уст... устанешь гораздо больше, чем... чем через сотню километров. Ну то есть задача, а в принципе для эффективности нам что важнее, чтобы он сотню прошел, как для наставников, и он пусть даже идет с медленной скоростью, но он ее дойдет эту дистанцию, там выйдет к нужной квалификации. Вот этот момент важен. Поэтому дикий темп, вот тот, кстати, темп, который многие сетевики быстрорастущих компаний дают своим людям, этот темп дает им навыки и потом уводят из бизнеса в другие компании. Поэтому дикий темп хорош для того, чтобы людей натренировать и распустить в другие компании. То есть вот этот момент очень важен. Потому что я не хочу людей тренировать для других компаний. Я их ну, расчет для, для себя, для совместной работы, для длинной дистанции. Поэтому моя задача, чтобы люди со мной а, могли находиться годами, им было комфортно. Алексей, вот еще такой вот, смотри вопрос твой взгляд на, на этот вопрос если мы говорим про а, совмещение деятельности как ты к этому вопросу относишься то есть да, ты претендуешь на то, что он будет полностью заниматься или вот он будет совмещать, чуть-чуть что-то делать. И как ты обеспечиваешь, чтобы человек не выпадал из процесса взаимодействия с тобой, потому что его затянули какие-то другие вопросы, если ты даешь возможность совмещать какие-то виды деятельности? Угу, угу. У людей есть потоки. Да, его, его процесс, жизненные потоки, да, то есть поток семья, поток работа. И моя задача быть ему полезным в еще одном потоке и потом создать с ним совместный свой. Безусловно, человек, который не имеет дохода со мной в команде пока, он только начал работать. Задача, чтобы ему было со мной комфортно и хорошо, он видел перспективу, но при этом, если у него есть доход на основной работе, нужно его сохранить. Я против сжигания мостов, потому что сжигание мостов обязывает его преуспеть в короткие сроки. А у некоторых это не получается. У меня первые два года доход в сетевом был ноль. Вот чистый приплод денег был нулевой. Я на бизнес тратил гораздо больше. Два года. При этом я не сидел на попе ровно. Я проводил много встреч. И я понимаю, что у моих людей может быть то же самое. Потому что в итоге, в итоге то кто ценнее? Вот, вот, ну, если представь себе, ты строишь команду. Кто для тебя ценнее? Те, кто в первый месяц стартанул и за полгода вышел на хороший доход, или тот, ну и потом перестал с тобой работать через полгода, или тот, кто с тобой первое время у него ничего не получается, а спустя там 5 лет у него организация, там, не знаю, 10 тысяч человек. Кто тебе ценнее? В долгосроке ценнее в, ну, как бы, второй человек. А в краткосроке иногда сетевики увлекаются первыми, думая, что только вот этот вот кипяток, он будет расти, а иногда э, не кипяток, кипяток может с тобой не остаться, да, так скажем. Вот, поэтому... А, вот это совместная работа, и, и человек в идеале, чтобы совмещал, потому что ему должно быть со мной интересно, я как санаторий, но он, у него есть основная работа, где ну основная какая-то деятельность, где он не потеряет доход, а создав второй хороший доход вместе со мной в команде, он поймет, где он тратит больше сил, где он получает больше удовольствия, и он потом выбирает, и когда здесь доход превышает там, в 2-3 раза, он переходит не напрягаясь, он увольняется с работы с радостью, не напрягаясь, потому что для него тот доход уже не важен. То есть вот этот момент э, такой, ну, немаловажный. Потому что если ты человека э, как бы принципиально выгонишь с работы, то это тебя обязывает как-то сильно. А вот а иногда от тебя не зависит его результат. Ну, потому что он, у него может не получаться, потому что это он такой. А, и его обязывает еще больше, потому что если он уже уволился, у него нет денег, он обязан пахать так, чтобы сразу приносить деньги домой. Ну, у некоторых... Так... Поэтому лучше всего совмещать деятельность с какой-то другой. Mm -hmm. Ну, здорово. Алексей, я тебе благодарен. Было очень интересно. Вижу, там, время эфира у нас подходит к завершению. Нужно будет, чтобы mm -hmm. ты сохранил эфир, например, а потом да -да -да -да -да -да. тогда. Давай тогда обменяемся подарками. Я твоим подписчикам, ты моим. Что ты дашь тем людям, которые с моего аккаунта подпишутся к тебе, напишут тебе в Директ плюсик или там что с эфира с Соколовым? Что ты можешь подарить? Скажи, пожалуйста. Я могу подарить свою консультацию с оценкой навыков сетевика вот, и с рекомендациями. Что человеку делать? Потому что для многих людей вот такая вот консультация иногда это прорыв. Вот У меня такие были прорывы интересные, когда люди с других компаний Просто поговорили и такой, вспышка, человек вырос хорошо. Вот. Поэтому такая консультация есть, можно мне написать, э, ну, плюсик в директ, и я бесплатно проконсультирую ну, в течение вот, ну, какого-то, допустим, там, времени. Разумного периода времени, да. Ну, давайте ну, разум, ну, разумим, разум в течение, там, сколько придут людей, не знаю, там, в течение этого месяца хотя бы, да? Ну да. Ну, посмотришь, сколько напишешь. А, mm -hmm. По-разному бывает. Ну, ну, скажи а про я... твою плюшку. Да. Я со своей стороны тем, кто, команда твоя подпишется ко мне и кто напишет директ плюсик, э, хочу в тренажерку, напишите мне, не плюсик, а хочу в тренажерку. Я подарю семь дней доступа в онлайн-тренажерку для чемпионов продаж. Э, это утренние вечерние занятие, это гостевой абонемент э, в подарок. Э, для того, чтобы вы почувствовали, в зуме у меня там занимается 120 человек со всего мира колоссальный обмен опытом, Шикарно. навыки продаж с другими участниками. Поэтому это в подарок от твоих подписчиков. <свят> а, Крутое подарок. Друзья, спасибо вам большое. да, Спасибо вам большое за то, что вы с нами были в эфире. Еще раз спасибо тебе, Алексей. Вам понравилось? Напишите там что-нибудь в эти... Напишите, напишите плюсики те, кому понравилось у нас сегодня все-таки. Да, поставьте лайки, напишите. Да. Так что, ты знаешь, ну, некоторые вещи прям вот такие вот, да, щелк-щелк-щелк, такие у меня представления, ты вот ч -ч тонко чувствуешь, да, где, куда, в какой момент. Действительно, создание картинки – это не всегда внутренняя зрелость Органический рост, он намного более в длительной перспективе, естественен и дает без напряга, а естественным образом результаты в длинную. Стратегическое видение развития своей команды, выраженное в, в том, что ты проводишь встречи с людьми уже с прицелом на это, а не просто так, чтобы их зажечь. Убор важности и занижение градусов ожиданий со стороны человека, который приходит. Вот. И еще множество разных вот этих вот моментов взглядов и ценностей, которые ты вот наработал, я тебе за это благодарен. Александр, тебе тоже вопросы крутые. Я думаю, что мы еще по теме продаж еще с тобой ну, плотно поработаем. Благодарю. Благодарю тебя, Алексей. Все, друзья, всем Все. спасибо большое. Тогда на связи. Пока-пока.